Новый год. Счастье, радость и веселье могли бы быть. У нас же, как видите, грязь, слякоть и реагенты. Ну хоть город красиво украсят, подумали мы. И тут же обнаружили картельный сговор, который обрушил все наши надежды на счастливое празднование Нового года. И если Гринч ворует праздники, то эти ребята воруют на праздниках. А именно четыре компании, привкнувшие к ним ИП. Тоже, кстати, жулик. Ребята зарабатывают деньги за всех остальных. Они просто организовали картельный сговор, попилили между собой рынок по украшению территорий к праздникам, а также услуги по организации мероприятий для ряда государственных и муниципальных заказчиков. Принцип сговора достаточно простой. СВ группы СПБ занимается оформлением дворов, а Арт Триумф и Арт Позитив проводят всякие мероприятия. Чтобы цены на их услуги не снижались, они делают вид, что конкурируют между собой. Но цена при этом снижается лишь на символический процент. Хотя в честных аукционах с реальной конкуренцией бюджет иногда экономит по 20% от закупочной цены. Но в результате такого сговора мы теряем деньги. Добросовестные поставщики остаются без работы. Мы с вами наблюдаем украшение сомнительного качества, а жулики богатятся за наш же с вами счет. В этом случае мы подарили 56 миллионов рублей, которые были заработаны при помощи картельного сговора. Хотел бы я знать, как в такой ситуации оставаться счастливым и радостно пить шампанское с мандаринами. Что важно, зарабатывают они не только на новогодних праздниках. Те же ребята организовали празднование Дня Победы в муниципалитетах, а заодно и конференцию по духовно-нравственному воспитанию молодежи. То есть буквально паразитируют на бюджете круглый год. В канун праздника принято дарить подарки. Но этой группе жуликов мы подарим не те 56 миллионов, которые они подняли на своем сговоре, а жалобу в Уфас, чтобы следующий год они провели в очередях на оплату штрафов. Нам очень важно, чтобы вы подписывались на наш инстаграм, ссылка будет в описании. Ну а мы продолжим бороться с ворами и возвращать деньги в городской бюджет и в 2019 году. С наступающим Новым годом!